приветствую друзья, товарищи, коллеги в этом видео сегодня хочу вам показать кое-какой секретик столярно-мебельно-плотницкий такой, по распиловке ДСП чтобы меньше было сколов есть несколько секретиков как бы элементарная вещь, кому интересно посмотрите, конечно же подписывайтесь на меня, ставьте свои оценки, делайте комментарии может быть я что-то неправильно делаю или вы что-то подскажете смотрите, я здесь приготовил сейчас ДСП, я хочу ее сейчас вот и вами распилить сначала без секретика показать как она обычным образом распиливается и какие сколы остаются обычной пилкой по дереву да вот многих они есть вот у меня здесь разные они такие есть и потом увидите секретик а как распилить вообще сколов чтоб не было вот у меня сегодня лобзик в таком он чемоданчике у меня вот так вот он открывается. У меня все в кейсах обычно. Во-первых, удобно транспортировать. Во-вторых, как бы ну, хранение тоже соответствующее. Все в комплекте. Но ну, это моя заморочка. Я считаю, что это вот, ну, правильно содержать вот инструменты. Здесь вот у меня есть тоже комплекты кое-какие. Да, вот всяких разных. Полотенце для лобников. Сам лобзик уже старичок. Вот сейчас заодно обзорчик такой такая модель. Видите, GST-75BE Professional. И сделан он в России. Ну, сборка в России. Конечно же, марка это Германия. Но просто они завод построили в городе Энгес, по-моему. Он давно уже повидавший виды, давно в работе и ни разу не чихнул, не кашлянул. Вот, у него здесь вот такая вот подошва. Стальная, поворотная. Итак, друзья, беру вот такую стандартную пилку. Вот с таким зубом. Да, этого же производителя. В комплектах обычно идет, продается. Ну, вставляем в лобзик. В лобзике, кстати, вот посадочка вот такая вот. Кто вот не знает, вот смотрите. Без ключевая. Беру вот эту пилочку. Вот так вот, Раз, вставил. И защелкнула система SDS она и в новых моделях и в тех моделях вот так вот прошлого так скажем выпуска вот. работает он с регулировкой оборотов ну, вот здесь блокиратор клавиши фиксатор можно без нажатия ввести в и вот такая защитная здесь еще штуковина стоит, она очень хрупкая, я об этом как-то говорил, и немножко непонятно, почему вот у профессионального инструмента вот такая хрупенькая вещь, которая у всех потеряна, я уверен, поломана, разбита, у меня она пока живет. И здесь вот у нее вот такие вот защелки, как бы, да, ну не защелки, ухват... ухватики-прихватики, и нужно ее вот так вот сюда вот защелкнуть, ну вот лобзик готов к работе. смотрите видите сколько сколов Вот здесь вот вот здесь вот посмотрите видите все щербата и чтобы вот этого не было обычной пил когда вы пилите есть кое-какой секретик сейчас я вам покажу друзья и вот собственно говоря сам секретик это малярный скотч спасает нас от сколов то есть мало кто его применяет мало кто знает это вот если стандартной пилкой делать пропил давайте сейчас с вами проверим и убедимся я говорю сразу, подсказываю, что в один слой скотч не работает. Работает минимум в три слоя, когда наклеено на место распировки. Ну вот, друзья, я наклеил этот малярный скотч. Сюда, да вы делаете разметку например да и по этой разметке будет распил ну, я сейчас делать разметку не буду просто вам покажу пример это самое милое дело вот если у вас нет других пилок специальных там, покажу вот дереву с мелким зубом и одну секретную пилочку, ну она как бы секрет поли Шинеля, все его знают, но многие не знают, и вот смотрите мои видео, здесь будете много чего узнавать. Так что давайте, друзья, сейчас я вам покажу, как через скотч мы уменьшаем сколы. смотрим, что у нас тут. Вот, это маленький секретик, такой столярно-плотницкий, сейчас видите. Со скотчем, конечно же, вы, наверное, сразу скажете, что расход большой, да, согласен. В среднем сейчас одна такая катушка скотча стоит рублей, наверное, 60-80, а может и 100, так что не всегда это как бы целесообразно на простом ДСП не ламинированном, но я вам скажу, в мебельной теме ошибаться со сколами не стоит поэтому лучше иметь вот такой скотч вот, смотрите вот тут вот мы сейчас распил делали вот он. видите Минимум сколов. Вот, смотрим вот эту сторону. Видите, это на входе, да, вот, смотрите, чуть-чуть подскалывает. На малой скорости, а это на выходе тоже, ну, минимум. Минимизирует скола. Вот тут кусочек остался. Сейчас следующую пилку покажу. А с более мелким щадящим зубом, да, менее агрессивная такая. Вот берем из этого какого-то непонятного РУМИКСа, у меня какие-то затесались пилки, вот с таким зубом помельче, да, вот он. Из розетки отключаем лобзик и вот так вот он у нас отстегивает пилку, сейчас увидите. Вот она вылетела и пилим мелким зубом тоже через скотч. Это, это в, э, растрепало скотч. Ну вот на большой скорости, вот смотрите, мелким зубом. Минимум скола, ну как бы более-менее щадящая. Если без э, скотча пилить, то сколы конкретные, да, вот смотрите, на большой скорости там, запилю без скотча. Вот вам видно даже сразу, вот они, сколы. Если на малых оборотах сделать, да, запил тоже вот такой вот как ее растрепало на малой скорости ламинированная дсп сейчас я вам покажу тот самый секрет который позволяет распилить идеально вообще без скотча без сколов специальной пилкой и эта пилка у всех есть сейчас я поменяю вот эти пилки эти пилки по металлу по алюминию по жести с мельчайшим зубом они очень подходят для распиловки для раскроя ламинированного ДСП. Также вся вот эта технология, которую я вам сегодня описываю в этом видео, да, она пригодится вам, когда вы будете работать с ламинатом, потому что ламинированный ламинат, он как бы как раз и требует тоже распиловки без всяких сколов там на краях да они спрячутся но мало ли где-то понадобится то есть щербин будет меньше и вот давайте посмотрим как без скотча и без всяких там дополнений просто вот такой пилкой пилится вот этот материал ламинированный дсп. вот здесь буду по центру начну вот сюда уйду увидите на большой скорости надо пилить. идет он медленнее но это того стоит потому что вы не губите материал Смотрите, как гладенько пилилась вот эта dsp да? Вот, смотрите, нету ни одного скола. Это все за счет того, что мы пилили пилкой по алюминию. То есть, вот он и есть, тот самый секретик распиливания без всякого скола ДСП ламинированного. Друзья, то же самое касается и циркулярных пил. Вот, например, пила. Видите, у нее какой зуб? Это грубый распил, то есть для досок, для стройка. для мебели, чтобы нормально распиливать ДСП ламинированное или какие-то делать работы такие отделочные без всяких сколов, не черновые, берется диск с более частым зубом и то же самое, милое дело, поставить сюда, Диск многозубчатый, там, по-моему, 75 зубьев по алюминию на вот такую пилу, по алюминию 190 диск, ну, всем известная пила вот эта вот, она вот, у меня тоже хранится вот так вот в кейсе все, и на нее поставить диск по алюминию тоже быстренько можно распиливать дсп ламинированная или вообще какие-то деликатные такие детали но это будет уже в следующем видео как-нибудь вам покажу так что друзья имейте ввиду вот такие вот пилочки имейте в наличии всегда для того чтобы без сколов что-либо распилить и вот такие стандартные по дереву данный берите самым мелким зубом если не хотите сколов а вот такой крупный зуб он всегда это быстрее для быстрого разреза всяких брусков там вот досок что-нибудь быстро отхватить когда полы там черновые кроете вот такая тема на этом все всем пока подписывайтесь